Дело в том, что ваш огонь, он был, ну, скажем так, захвачен чужим каналом, и, соответственно, степень вашего огня, она была умылена под этот чужой канал. То есть, как правило, это всегда эгрегориальный канал, всегда эгрегориальный. Значит, вам просто нужно вспомнить последние несколько лет жизни, какой эгрегор завладел вашим разумом и идейностью так, чтобы абсолютно полностью Сковать ваш огонь, то есть включить его в свой канал, знаете, как в трубу. Замкнул, и все, и нету его. Вот есть подземная река, да? на нее накладывается труба, а и нету подземной реки. Она выливается только на том конце, на к кому надо, к тому, кто сковал. Вот то же самое произошло с вашим огнем. Вообще, когда человек попадает под эгрегориальное влияние, в любое, всегда с его огнем происходит именно так, такая ситуация. Потому что огонь это единственная сила экспансии, которая Эгрегорами может не контролироваться вообще. Вообще изначально эгрегоры как бы и образовывались для того, чтобы стихии регулировать в человеке, вырабатывать механизмы для регулирования стихии. Но Первым делом, что они делают, это стихию огня регулируют, потому что она в то время, когда наше пространство человеческое организовывалось и человек как личность был порожден, стихия огня была доминантной, это было выпуховывание. И э, сам принцип сдерживания огня, он лежит в основе любой эгрегориальной системы. Поэтому когда эгрегор накладывает лапу на человека, любое учение, любая религия, любое все что угодно, да, начиная от науки, заканчивая э, примитивно своей семьей, первым, что он делает, это старается погасить в человеке огонь. Или э, если не погасить, то по крайней мере сделать его приемлемо управляемым. А потом уже все остальное, но как только начинают просыпаться все остальные стихии, Огонь вырывается наружу, потому что его невозможно сдерживать, потому что Огонь прежде всего воздействует на баланс всех остальных стихий. Если стихии остальные начинают раскрываться, в частности стихия Земли, которая первая принимает в себя Огонь, если она становится больше и говорит, извините, мне мало вашего тщедушного Огня, да, тогда либо человек будет сам умолять в себе стихию Земли. Да? уничтожая плотское, да? издеваясь над плотским. Либо он порвет оболочку, которая сдерживает его огонь. Учетки вот как раз помогают сделать второе, чем первое. Первым занимаются религиозные системы и любые системы, которые дают жесткие правила поведения и жесткие правила взаимодействия. Да, совершенно верно. А выглядит это в ментале, как в ментале, как в проекции, только так и никак иначе. Это лучшее, а все остальное отстой. Да, то есть начинаются предпочтения какие-то. Как только в сознании начинается вот такое формирование, да, следует задуматься, откуда это все взялось. Прежде всего направлено это на, на, на сжатие, скажем так, в более, плотном, в более плотный канал, управляемый канал вашей, вашей природной стихии огня. Вот, сейчас начинаете его раскачивать, огонь пытается вырваться наружу. Вот эта вот боль Манипуры, она как раз и говорит о том, что огонь пытается прорваться сквозь воду, сквозь воду выйти на, на, э, э, наверх, да, вскипятить эту воду, а вскипяченая вода, то, что вот мы сегодня сейчас с вами будем делать, да, пар поднимается на ментал, ментал начинает размягчаться размягчаться, там больше нет этих жестких конструкций. С этими Конечно, Но это легче, просто, чем просто жесткие ментальные конструкции разбирать. А, правда, пар, который поднимается от воды, он разбирает все жесткие ментальные конструкции, есть, без разбора, то есть можете случайно забыть, как водить машину, То есть это такой легкий побочный эффект. Поэтому, когда вы будете сейчас на воздухе, вы все-таки сначала, сев в машину, вспомните, как ей управлять, а не полагайтесь на автоматическое движение. То есть осознанно к процессу надо теперь будет подходить. Вот. Но делает именно это. А, конечно, подобное состояние, оно всегда необратимо, потому что один раз ментал размягчив, да, вы получаете в руки пластилин, из которого вы можете себе картину мира начинать лепить самому. Вашему эгрегору, который вас ведет, это крайне невыгодно, потому что это прости-прощай, дорогая эгрегориальная структура, ты мне больше неинтересна, я тебе своей жизненной энергии кормить более не собираюсь.